Военный эксперт Севков назвал главное достоинство нового дрона Камикадзе Ланцет-3 обновленный баражирующий боеприпас Ланцет-3 способен участвовать в групповых налетах на танки и бронетехнику противника с больших расстояний. Российские военные впервые использовали в Сирии глубоко модернизированную версию баражирующего боеприпаса Ланцет-3, способную нести боевую часть большей массы. Как сообщают РИА новости со ссылкой на собственные дипломатические источники боеприпас был несколько раз применен по позициям террористов. Он также сообщил, что модернизированный вариант Ланцета 3 получил обновленную аэродинамику. если раньше он имел два симметричных x-образных крыла, то сейчас за его полетные характеристики отвечают одно большое x-образное крыло и x-образное оперение в хвосте. Стоит отметить, что баражирующие боеприпасы, также называемые дронами Камикадзе, представляют собой класс оружия, которое может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее, действуя по принципу управляемой ракеты воздух, поверхность, при этом полностью уничтожаясь сам. В то же время, как отметил в беседе с корреспондентом член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Доктор военных наук Константин Севков в случае с Ланцетом 3 нельзя не отметить, что заточен он преимущественно под один тип целей — танки и бронетехнику. Ланцет 3 даже по внешнему виду есть не что иное, как тихоходный боеприпас, предназначенный для поражения целей. Его масса составляет 12 килограммов, в то время как масса полезной нагрузки — всего 3 килограмма. Именно столько весит снаряд пушки калибра 57 миллиметров. То есть зона поражения у «Ланцета-3» минимальная. Ведь даже в Великую Отечественную войну танки имели 76-м пушку, снаряд который весил 6,5 килограмма. То есть «Ланцет-3» решает только один тип задач — высокоточное поражение бронированных объектов или оборонительных сооружений, — объясняет эксперт. По его словам, речь идет о своеобразном противотанковом боеприпасе, в качестве двигателя, у которого выступает винт, а не ракетный двигатель. Время полета этого варианта дрона «Камикадзе» составляет 40 минут, максимальная скорость — 110 км в час. Как отмечает Севков, это также накладывает существенные ограничения на его использование. Однако вместе с этим проявляется и главное преимущество «Ланцета-3» — его способность атаковать цели на больших расстояниях. Он может работать либо при взаимодействии с оператором, либо автономно. Но при такой скорости и при небольшой высоте полета он весьма уязвим от огня зенитных огневых средств. Да даже обычного стрелкового оружия хватит, чтобы его сбить. Но есть у этого снаряда и одно главное достоинство, это большая дальность стрельбы, порядка 40 километров. Для сравнения, 152-м гаубицам Стас имеет дальность стрельбы 24 километра. Так что выгоду от использования Ланцета 3 оценить нетрудно. Конечно, это дешевое оружие, но это и очевидно в связи с его высокой уязвимостью, его просто не жалко. Но так или иначе, Lancet 3, это еще один очень неплохой и оригинальный вид противотанкового оружия, которое будет поражать цели, пикируя сверху и использоваться, вероятнее всего, будет при групповых налетах, что станет очень эффективным. Резюмирует Константин Севков. Всем спасибо за просмотр.